В наше время сварочные полуавтоматы становятся все более популярными. Считается, что сваривать ими легче, чем электродами. Вопросы сварки оставим на потом, а сейчас я хочу поговорить на тему критериев их выбора. Если стоит выбор между аппаратом, который сваривает покрытыми электродами, и полуавтоматом, точнее аппаратом МАК-сварки, и главный критерий – это цена, то, конечно, электродник будет стоить дешевле, и на этом тема исчерпана. Если вы все-таки готовы к более высокой цене полуавтоматов, то далее речь пойдет о них. Обычный человек, незнакомый с технической стороной вопроса, выбирает модель по следующим критериям. Компактный, легкий, все что нужно есть в комплекте, настройки несложные, выглядит симпатично. В зависимости от величины тока сварки, все сварочные аппараты условно можно разделить на три большие группы. Первая. Аппараты малой мощности, токи сварки до 180-250 А. Вторая группа – аппараты средней мощности, токи сварки до 400 А. Третья группа – аппараты высокой мощности, токи сварки до 600 А. Аппараты для домашнего хозяйства соответствуют первой группе с токами сварки до 180-250 А. Они часто имеют несъемный шланг подачи сварочной проволоки, небольшой объем рабочей катушки с проволокой на 1 или на 5 кг, подключение к сети 220 вольт, базовые настройки параметров сварки, небольшой вес и размеры и могут иметь ручку для транспортировки. Параметры, которые важны с технической точки зрения, это первое номинальный сварочный ток и второе длительность непрерывной работы или на языке техники ПВ продолжительность включения. Почему так важен номинальный ток сварки? Потому что если аппарат способен сваривать более высокими токами, то он, первое, может сварить более толстый металл, второе, позволяет сваривать сварочной проволокой большего диаметра, третье, способен сварить быстрее, то есть производительнее. Здесь главное вовремя остановиться, так как чем больше номинальный ток сварки аппарата, тем больше его размеры, масса и, соответственно, цена. При выборе аппарата всегда нужно смотреть на следующие данные, которые пишут производители на корпусе. Сейчас я не спорю с теми, кто считает, что эти данные приукрашены. Серьезный производитель такими вещами не занимается. Если есть сомнения, выбирайте модель другой фирмы. Посмотрим на центральную часть этой таблицы. Здесь мы видим диапазон токов и напряжений. 20 Ампер 15 вольт-200 ампер 24 вольта это минимальные и максимальные параметры сварочного тока и напряжения то есть максимальный ток и напряжение сварки для этого аппарата 200 ампер и 24 вольта соответственно обращаю внимание данный аппарат способен сваривать на токе 200 ампер не более чем две с половиной минуты это нормально для аппаратов малой мощности для этой модели 0,8 мм это основной рабочий диаметр сварочной проволоки. Ресурсов и мощности данного аппарата вполне хватает, чтобы заварить глушитель автомобиля, сварить мангал, стеллаж, сделать навес, сварить секцию забора. Снова посмотрим на таблицу. Чуть ниже видим U1 равно 115 вольт и рядом U1 равно 230 вольт. Это диапазон напряжения питающей сети, в котором возможна нормальная работа аппарата. Как мы знаем, в домашней электросети напряжение переменного тока составляет 220 вольт. То есть данный аппарат способен работать при пониженных значениях напряжения питающей сети. При этом выходные значения токов и напряжений также будут ниже. Далее мы видим загадочные символы X и 2U2. Параметр X это рабочий цикл аппарата. Он означает время непрерывной работы аппарата в процентах. За 100% принято время 10 минут. В некоторых случаях принимают 5 минут. Это указано в инструкции к аппарату. Далее таблица как бы разделена. Правая часть относится к напряжению питания 230 вольт, левая часть к 115 вольт. Здесь для напряжения у 1 равным 230 вольт приведены два значения рабочего цикла. X равно 25% и X равно 100%. 25% означает время непрерывной работы 2,5 минуты, исходя из 10-минутного рабочего цикла. У большинства производителей принято, что 10 минут вполне хватает на то, чтобы сварить шов абсолютно любой длины. Речь, конечно, идет о сварщике человеке. Еще раз повторю, исходя из данных производителя, аппарат способен непрерывно сваривать 2,5 минуты, то есть 25% времени рабочего цикла на токе сварки И2, равном 200 ампер, Напряжение сварки u 2 при этом равно 24 Вольта. Соответственно, 7,5 минут аппарат должен находиться в нерабочем положении, иначе возможен перегрев и срабатывание системы защиты. Выключать аппарат не нужно, просто необходимо сделать перерыв на время не менее 7,5 минут. При 100% загрузке, то есть х равным 100%, аппарат способен сваривать током 110 А на напряжении 19,5 В. Это означает, что током 110 А можно сваривать целый рабочий день без ограничений. Хочу добавить, что значения токов, напряжений и длительности рабочего цикла указаны для работы при температуре окружающей среды 40 градусов. При более высоких температурах время работы, соответственно, снижается.